Умело проведенная автоцентрация не уступает оксимерам с активным трекером, таким как ml 80 ml 90 то есть все зависит от навыков хирурга, от его умения, от его знаний, от его мастерства, от его профессионального интеллекта.